Ох. Ох. Адьян! Мы что-то поспали Ш до 6 вечера. У меня сейчас соль, да, с такими прям. Олег язык проглотил. Да, да. Он заголотался. Так, пойдёмте сейчас, да. на кухню. На кухню? На жрать? Да. Так. Ой, телевизор здесь работает. Так, чем мы сегодня я займемся с вами? Шо. У меня такой план. Мы прокачаем палочку до четвертого уровня, откроем наши комнаты. Что? Да. А вам на вторую уровень. Ну, да, наконец-то. Столевым. Не выболейте. Вот когда у вас крутится голова 58 раз, значит, это же неприкосно. Мы... Ай. Эй, больно. Ну, так ты не... У меня тут даже воды ты нет, да. ты вон Ты, ты кость, мам. Ой, у него сейчас запрыгну. Это пятая. Это... С чем ты ел ее? Он съел кость. Подавился, надо им по спине подавать. Да, да все, он уже, наверное, выпил 10 раз. Ой, ой, ой, Отойди, ой, ой, ой, ой, Не так, ой, ой, ой, ой, шашлык? ой, ой, ой, ой, ой, ой, вот ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, о боже, какой в кольше, что Пошли Он язык. Он язык. Он язык. Бедный Олег, давайте его подадим О, на органы. О! Неужели... Отподарился. Я, я выплюнул кость, я выплюнул кость. Хотя Это слышно, видно. Как, как можно здесь курицу а, подавиться шли? костью? Да, там она такая огромная кость, я такой думаю. Ну... А это кто ну такой? Кто ты... это? А звучал, что что это? Что попал к нам домой. откуда он узнал пароль и вообще как он узнал вот про это место? Кто такой Кент? Кент? Кто такой Кент? Так, палочки все достаньте, пожалуйста, эту... а то... -а -а. Опа! Опа, он за что за динь -динь. эй ей эй! Ну-ка выпусти его! Ты офигел? Как он использует магию? Как он использует магию у нас? Как он... Как он использует магию у нас? Таим! Аккуратно! Я вас замораживаю. Ну хватит! Так, теперь... Стоять стоим. На тебе, человек, попал на базу, и Использует нет! на нашей базе магию. Я, Это я тот мер. Хри. Я мер деревни. Может, мэр? Он да, мер. Может может, он картавит? Наверное. Ты мне зарплату доплачь. Ты мне зарплату Тихо. за три месяца. Тихо. Во-первых, у меня такой вопрос. Вы все знали, то, что мэр... Деревне он маг. Да я его вообще не видел ни разу в жизни. Ах, да я, я, его знаю не только... он... я знаю только то, что он мою зарплату мне не отдавал. Не, Вар, не, не мне тоже. Эй. Ой, да? Мои часики. Ничего ну, мы сделаем, вот Мои так? часики поехали быстрее. Везите ко, он ко мне, везите. Все, обожаю свои часики полезненькие. Кого ты везешь? Мои часики, мои часики. Так, во-первых. Кто а, такой Кен? А да, кто такой Кен? А это кто? Кен? А, -а, -а. а это кто? А это кто? Еще один бомж. Ты, ты вас... какого да. фига? Так все на кухню. Что вам на кухню. Что вам Быстро. Привозит? Так, вам ты мэр, не шесть. до мэр. Быстро на кухню. А, от него тут что-то это. А -яй, яй ты меня обездвижил. На кухню. Вернёшь, так, все, не бейте мэра, я а то Так, иди на кухню, мэр. Я не знаю, на, кухню. Привет, ребят, я... на кухню. На кухню. Так, нет, пойдемте сюда, не сюда все-таки. Здесь больше места. Какой так, во-первых, Меняс, мэр. Откуда ты знаешь про Кена? Что такой Кен? Вы че? Кен, это маг огня. Он. Так он был магом. Какой и тупой! Ты, маг... Срочно. <свист> да я, я, я, щас... я понял, что это бывшая. Это бывший маг огня. маг огня, который сейчас умер и передал все мне. И я теперь являюсь лидера магии. Ла-ла-ла, это полям. Я маг исцеление. Ага. Значит, значит, у вас, значит, у вас у всех, вы как связаны, значит, хм. Кен управлял тобой, потому что ты маг, а маг а Кен это маг управлять всем магией, значит, ты маг, и Кен управлял тобой, этой а ты деревня, значит, он был выше тебя, тебя, он был президентом деревни. Ну. Я как бы за этим мэром еще слежу, а этот мэр любит. Поэтому а бить. Это... Верни а, его а, сюда. Ты, слушай, от... Ой. Не мои часики скорее. Переместить этого. Так, так ну-ка ты сюда, ка сюда. иди, желтый. Моего желтый, ну-ка сюда. Ты кто такой? Проклятого... И откуда ты узнал наш пароль? Еще такой умный что ли? что ли? Еще один. Еще. Еще какой-то волшебник, он колдун из другой знаю, планеты. Во-первых, откуда ты знаешь про это место? Я только недавно вернулся из. Города. И, и, и че ты? Как? Ты... А пароль как я ты же узнал? Пароль. Он, же мэр. он за мэром проследил и увидел, какие мэр кнопки нажимают. Да. Да. Угу. Я так, и че тебе надо? Я вижу, тех тебя шляпа магическая. Очень красивая, очень красивая. Подаришь за... да мне. Так что чё, чё пришёл-то? Чё тебе надо? Заходи. Заходи. Чё надо-то? Надо Отвечу на бомб... мой вопрос. Бомж какой Ай, да. ты да, тупой. Твои. Помогите. Я тебя, я тебя, я тебя тебя тебя мои часики скорее переместите переместить, э, переместить так, а я... одного и потерял... Потерял... потерял палочку скорее, света. И часики... потерял конечно. палочку света. Угу. А мы, да. а, мы да. что сделали? А ну да я же сейчас занимаюсь а с этим у всем. А у вас какая палочка? Я сейчас, этим всем, mm -hmm. okay. я сейчас well... этим всем занимаюсь. Я сейчас этим всем занимаюсь, и я за это ответственный. Мы как бы. uh, попытаемся как-нибудь это восстановить. Эй, Иссери, меня. Иссери меня, пожалуйста, у меня мало хп. Иссери меня. Меня, Иссери. Да, спасибо. Если получается, мы найдем палочку света, то получается, мы можем магать мы Смотрите, нам надо будет собрать всю нашу силу как конференцию или как типа шабаша, у нас что-то типа шабаша получается. Шабаш. Да, мне очень это нравится, потому что группа, группа колдунов, которая будет доводить порчу на всех, это очень интересно. Шабаш да. это... <связь> это это это Маги, которые собираются все... Это группа волшебников, mm. магов. Вот, может, которые собираются может, и да. дают... Погодите, а если у нас по получается... По башке. А, если у нас а шабаш, ты заморожен? Другие шабаши. Спасибо. А есть еще... Ма ма есть еще... Шабаши. Шабаши? шабаши? Допустим, Такого да. слова нет. Ну, вот шабаш. У других, может быть, еще есть такие... Я, да, мне кажется, в этом... Огня! То есть Так, во-первых, вы мешаете нашим планам на сегодня? Во-вторых, мы вас оставим, но будьте жить... Так, ты Макс света или кого-то... Свет так, вот ты, Макс Света, так ты, Макс Света, ты живешь вот здесь, здесь, смотри, очень удобно и вместительно. <свят> Ладно, шучу. Нет, мэра, мэра... Смотри, ты, ты живешь вот здесь на диванчике, не ломай нож, Ты вот а тут на, на, на диванчике, племя. видишь? Здесь есть диванчик и телевизор. А мэр будет жить прям вот тут. Так, мэр, мэр иди мэра, сюда. А, как у мэра дом есть? Мэр, вали домой. Мэр, я тебе его ну если О, что я хочешь. Твой дом твой дом унич... Кстати, да, ты, ты, это же уничтожили деревню. Ну вообще, мэр, который за своим городом вообще не следит. Да. Или это мы так, так, ну к откроет ли нам уже? Почему там дом мэр? Ну, мэр, как всегда, своё... А, ну да. Ну, нет, Но мэр, как обычно, ну, как, как, как обычно, восстановил дом свой. Ложил есть, там. Будет восстанов... Восстановил. Да, и, и фермы себе починили. В... Что? Ну, вы не починили. Я да. не понял. Ай! Мой, мой дом, как всегда, да, мэр? Я... Ты что-то меня... Да а нет. Я, Тут потом все Собачьи... Ты О, мы, кстати, давно не смотрели наш урожай. О, на так, так. У, у меня пятнадцать пороха, ребят. А урожай, я... урожай собрали. Короче, так, мне тут все дома восстановили А, вот улицы, этот дом не восстановили А его не смогут не починить, боль. потому что здесь у меня ферма моя Мне плевать. Ферма, но это мой дом. Нет, мне Вы тоже, не тоже наплевать Будешь жить, я, я тебя выселю не тогда не из этого и жить. А, не а не не будешь не жить не А, да, налоги плати Налоги за... За восстановление дома налоги платишь я, ну что, так, вот, а восстановишь, а вот потом это, налоги... А, все. Ну все, я, значит, починю Вот это. Нет, все равно налоги будешь пойти. Со создам свое а что ли? Да. Эльза. Что с ней стало? Ее метеоридом сбила. Кстати, а что стало? А, что ну да, вот а так метеорит летел. Так, все, я иду палочку делать. Вы меня уже все. Мне, мне, мне, мне, так, мне. я себе. Так, так мы приехали в бур и взяли не вот не эти книжечки. тут ну, ничего не может Так. Агрегантном состоянии. Да, У меня не вмешивайся, я разговоры двух умных людей. Таких умных? Лед это вода, которая немного... Помолчи чуть -чуть, помолчи. Так, мы сейчас разморозим себя. На меня. <смех> так, кто-то сегодня хочет уйти. Нет, покинуть дом. Итак, дом огня, дом Фрумикса покидает. Ладно, что? Так, исцели меня. А, мы Ладно. Я. Кто-то морет. Я. Я. Я бы сказал. Так. Так, чего? И у меня четвертый уровень. И, открылся, И это значит, О, я открыл... Да. Отойди ты, у помойный. У кого-то есть кирка, только я могу открыть. Так, у меня есть кирка, держи, Мэл. Я, мою. Мою. Держи да мою. Мою. я тебя нет. сейчас. Несите мои часики скорее вы сюда. Где? Да ты идите вы. Маме, бери Держи. Бери мэр, свой, э, мэр, я тебя сейчас засуну твои заклинания в воду. Не Ваши, мешайте вирусы. мне. Ура! Да Ага. Шу... Со, со второго уровня. Это Зато открыта раз. моя. А у, у тебя сосна. Чё это, такое? это телевизор. Плазма. Я знаете, сколько за него отдал денег? Нет. Ты уже обустраивал комнаты? Нет, когда открываются. Ты не... еще не понял? Когда открывают новый левел, то комната автоматически появляется. Тогда, И обустраивается. А как ты телевизор? Телевизор, ты тоже, да? Так, смысленно заплатил. Нет. А как ты заплатил за телевизор? Тупой, значит, у прошлого владельца был телевизор. А зачем ты сказал то, что ты знаешь, сколько я за этот телевизор отвалил? Я такого не говорил. Я один это слышал, ты это сказал. Сколько... Я сказал, это плазменный телевизор. А потом ты сказал то, что давайте, давайте. знаешь, сколько я за него. Не помню. Это... Мол, у тебя глюки, либо это у меня. Ну походу а у тебя. О, вот, целый, тут плазма прямо вот а это... может быть, ты говорил плазму, которая на улице там Не знаю, что чё... не беси меня. <соценно> это телевизор, мой самый лучший, мой любименький. Здесь мы можем смотреть ролики. Знаете, такой ютубер Фрумикс. Он очень похож <соценно> со мной. Чего-то Да, а... я тоже там есть ютубер. <соценно> Ольга Плей, Ольга Плей. А да, да, О, да, да, я тоже слышал. Ольга плей излышал плей. Олечку плей я тоже слышал. Да. Олечка, Олечка плей не очень хорошая. У нее очень хорошая. Да, да нет, у него вроде Он из говная палок. Да, мы сами можем съесть в город и привести себе Судни и жирчики. Давай лесу, мальчики, Да, а, нет, в моей твои комнате твои. ты Поэтому используешь заклинание свои. Так, происходит? ничего не произошло. Это... Так, у вас комнаты откроется только со второго уровня? Ну, да, я прокачаю только двоим человеком. -то это, это тебе и вот а... троим, ладно, тебе и тебе. Осталь... О, И тебе. Да. Ага. А, у тебя тут комнаты-то а нет? Это гроза. Нет. А воды нет комнаты. Ее, наверное, Ваш не нет. предусмотрели здесь. А, ну, только троим. Не сделаю только ледяному. Типа, он слишком наглый. Э, ледяной вообще а, самый... Согласен. Тут что-то оскорбляет, слишком... что-то кого-то Так, скидывай. Так, ты скидывай палку. А у тебя дом какой? Землю. Ага. Ну все, осталь... а друг этому делать не буду. Ладно, но, э, <laughs> но... я но... тебе на минус один лучше. А да, я расскажу, как сюда попасть хитрым способом. Я ты тебе сделала? покажу, как тебе Спасибо. хитрым способом тебе по голове да, дать. На я тебя, боюсь. Боюсь. тебя сейчас прибью, мэр. Ты меня достал со своим заклинанием. Не трогать. Господи, ах, мэр, знаешь то, что ты хоть и мэр, а мы сейчас живем. Не освобождать тебя от того, то, что ты мне. Ну, ну или так. Итак, я прокачал вам на второй уровень. Юху. Но палочки я вам не отдам, чтобы вы не разблокировали свои комнаты. Все. Живите на улице. А -а -а -а! Пока, я пошел. Себе Ладно, раз шучу, раз. шучу. Так, раз. я шучу. Еще раз я меня у... Так. Аллочку. Слышь, я сейчас... Я могу вообще вашу магию уничтожить. Я тут создатель, я лидер. Ладно, я не буду... Не буду чесвем и лицемером, как Олег. Так, земли у тебя. У тебя Если же может, у тебя? <смех> так, так, чароди, я помню у тебя. Это у тебя. Лёд. Так, это. Это у тебя. Сейчас. Так сейчас. Пойду, это у тебя. <смех> <смех> <смех> <Я шучу. смех> На уже. <смех> Иди сюда. Это вот у тебя. А это вот да. у да, тебя. Сражения, да. Ладно, да, что все на. Конец. Это у тебя. Да. Это у тебя. Ура, наконец! -то. Ура! Все, идите да, открывать свои же. комнаты. Ура! Ура! Смотри, у тебя может быть пустая комната, потому что у тебя никто не был, не было мага. Поэтому э, у тебя комната пустая. Ой, Смотри, у других Внушко все есть. Темно, думаю, ну, вызовешь... магических. Давай я тебя открою уже. Ой, у меня кирка-то там. Дома. Все, я открыл. Да отлень, ты Мэр, у меня палочка. Ура! Ура! Это... Мэр. Ура! Мэр, знаешь, это как говорится, деньги. часики отвезите мэра, пожалуйста, на луну. Да. Тау... У, нас... У нас денег нету. Нет. Ты будешь бомжом, будешь безобстроенный Лично комнат. я еще не видел наш... Ты что думаешь, маги тоже бомжи? Можно, пожалуйста, казнить этого мэра? Что? Что? Ах, а, а у с тебя с... здесь не предусмотрено здесь основные только, только... Злой, мы тебе дадим мы а может тут есть какие-то скрытные мы пока не мэр. разобрались понимаешь мэр. мы сами только новички я тут пока сам еще не разобрался пока вот так. Мэр, я тебе сейчас лицо твое набью. Я тебе сделаю палочку. Только сейчас мэр у мэра ну, вот пожалуйста, это... Пожалуйста, давайте заберем палочку у мэра. Я сейчас включу его магию и все. Я это смогу. Я отключу его магию. этого. От... Не это... сиди мои часики скорее, я, пожалуйста. Так, э, ты в курсе то, что мана не бесконечная, да? Мана не бесконечная, что ты используешь ману? Бесполезный мак какой-то. Так. А когда мы будем вот это сражаться на снахе? Я тебе потом... Я тебе потом... Малдичка, а может... У тебя же под вот эти часики могут телепортировать Мои часики... Мак, Света... Привет. Мне тут это, это интересно. Смерт, это Регена. Ой, Регена, боже мой. Исцеление. У тебя есть там дома такие э, прах магический? Вот такие штучки есть у тебя дома? Есть? Yes. А можешь нам отложить там? А мне книжечки, отложить, а не нам. Книжечки? Книги у меня есть. У, тебя много я Но у меня есть... М -м, nope. Я сам схожу без всяких любопытышей. Я иду вообще, да, гулять. Ну no, иди гуляй. Вижу то, что ты за мной идешь. Я тебе погуляю потом. Но no, пошли, что ты там? вы вообще, Вы что сюда идете? Ну-ка, пошли быстро! Ходите я тут делал. за мной. Часики, да. -так. так, Мэра, а что шо там? Шо, шо, шо. Отвянет меня. Мне тут по... мне идет в розыск. А, так, а, вы, а, а рай а подсматривает. А за вот а здесь да. мне есть кирка. Вообще-то подсматривает, нехорошо. Можно я там возьму пару штук для испытаний? Ла-ла-ла. Вот, вот, столько. По две, две штучки каждого. Мне можно. Да, я дам потом. Я твою, малыш, тебя в одно место всё, спасибо. Хорошее место вы дело И, сейчас хорошо, только до у тебя. Уберется. Вот, спасибо. Так, все, я пойду домой. Оп, оп. Он пошел макалет. Он зло Слушай, Павел, я мне буквы на три заклинания. Кто-то меня бьет. Кто такой умный? Да вообще, кто такой тупой? Ты что, на меня? Да хватит драться! Ты зачем меня ударил? Успокоились. Хватит драться. Я так извиняюсь, мак, молнии. Да, Все, Это я чтобы вам жизнь медом мне казалось. Ага. Часики, -так, так, у меня обряды, выходи отсюда, у меня обряд сейчас будет, Все, Не заходите, у меня сейчас будет обряд, сказал. Мы тогда были на этом обряде. Нельзя быть на обряде! Я читал книги, были... тогда заклинания так плохие получаются. Заклинания были. плохие получаются. Вон какие говно получились. Все из-за тебя. Мне нравится мое заклинание. Мне да. заходить. У меня вообще нет заклинаний. Ну, бомж. Так он зашёл всё равно. Тут всё равно. Вы шармский сказал. Не мог бы мне тоже кое-что. Я, я тебе сейчас не не так прокачаю. прокачаю. Можете хотя бы одну дверь открыть, но больше, чтобы Ой, я не, не хочет... видел. Извини. Чтобы вы заходили. Ты, ты издеваешься он разрешил Аброш. одну дверь открыть, посмотрим. Я вам тоже сделаю заклинание. Мне больше не по. Нет, мне еще понадобится. Ну-ка. Так, пойдемте проверяем. Ну-ка, отойдите. Ну-ка. <связан> ну как, Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка. ну правда, Ну-ка. Не так, ка Ну-ка. ну такое, Ну-ка. ну такое. Так, а? ну Так, вот так, Но вот так, Ну-ка. Ну-ка. Вот так, ка Ну-ка. Ну-ка. ну палочками стреляются дверь одну можно открыть так какое-то заблокированное заклинание у кого палочка льда ну-ка дай палочку дай мне свою палочку все дверь закрыта здесь я тяну вам я тяну выпал новую магию сделать смотри класс так пойдем на улицу потому что она у меня не разблокирована иди пойдёмте там тысяч махи, пиро, тысяч, тысяч пиро. проверяй я тебе сделаю Пойдём, мах... надо чародею сделать у тебя есть магия Подожди. Сейчас мы сделаем чародею. А, ты Подожди минуточку, минуточку. Мне надо меня а, убить. Я хочу. Да? да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, у меня вообще нету ничего. Я не могу сказать ничего. Нужно кого-то убить. Давай. Ребята, что такое? Я сделал заклинание темного темного мага. Мне нет. его вперпалочку. Нет, вот Тебе точно нельзя. Не Выйдите отсюда! Ей нельзя вышли отсюда, скажу. А это чё? Мэр. Мэр, еще раз ты подойдешь ко мне ближе, чем на тридцать пять сантиметров. Это а что? Попасть... чем мне две книги обмана разума? Ладно. Здесь а никакой а тупой не додумается. Ставить себе в это в палочку. Ай. Ай! Помогите! Помогите! Что, что так, вот я тут заклинание испытал и пожалел. Кто маг земли? Кто маг земли там? А Ну-ка, дай-ка сюда мне палку свою. А у, тебя, у тебя новое заклинание будет. Интересно, какое оно будет. И? и что это за заклинание? На, на улицу, то есть. Иди на улицу. Ура, Илья, ну -ка. Какое-то неизвестное заклинание. Используй её, и узнаешь, подойдёт сейчас. Вот так вот, вот так вот. Ой, извиняюсь. И, не позвай. О. И что она делается? Ага. Я могу делать скачок. Ай, всё? И Смотри, это да, то, что это бесполезное заклинание. Ай-яй-яй. Я могу... Какое-то заклинание, Боже. воспламенение. Да, бесполезно. А если я использую офигеешь от жизни своей. Ты... Я тебе сейчас лицо набью ты. Вышел отсюда. Тут закрытое заклинание. Я боюсь его тестить. Я, говорю, я, я иду тестить на улицу. А ваш... Какое-то запретное а заклинание. Не используйте заклинание. Так, могу... это... Использовать... Это... так сейчас. Итак. А куда идем? Ай! А! Ой. Что, а а а штор... что произошло? Ну, я на землю, тоже, там, но... на я... Подождите, надо тестить в воде, тушить это все. Это дождь. Ай. Чё это такое? Огни... я открыл, я открыл. Я открыл силу. Огнестойкость. А, ты в огне. а ну, Воспламенение. Да, Воспламенение. А а, вот а так, дыхание. нам надо еще праха, много праха, чтобы я могу под водой. нам надо разрабить я... кристаллы на прах. И тему сейчас я надо. Ай, ай, огнестойкость. Это мы надо. Ну такие слабенькие заклинания. Это пока что потом. Нет, я, я подожди, я вчитал в читал к Есть такое заклинание Феникс. Оно очень сильная, так что они. Тут С... еще не открыто одно заклинание. Я хочу, чтобы оно было маленько. Была... Ай! Бесишь! Нет, нет, нет, кыша отсюда. Кстати, а что это тебе заклинание, которое ты мне дал? Делай. Вот, не было. Оно просто кажется, вот это просто прыжок делает войну. Просто... Я. я иду тестить заклинание, которое еще не открыто. Ты... На не я... улицу, на улицу. Я боюсь использовать. Опа! Волна облегчения. Это я у мага, св... я у мэра спер ма... палочку. Я не знаю как. Он мне ее скинул Но и не забрал. Но мы об этом мы не скажем. Он меня привяжет. Ладно, на, шучу. Так, проверяем магию в воде. Нет, нет. Посайте. Огнестойкость! что там произошло у вас. Палку. Это моя палка. Ай. Ай. Иди, иди с цветки сруби, вот тебе твоя палка. Нет, выиграли, есть у вас баночки с э, мамой. Есть, есть, есть держи, есть, есть, есть. Держи, а, Ай, держи. держи, у меня много лишь. У меня три. Мак-воды. Что-то не 3, 2, 3. я. Мак-воды мне Так, я сейчас. Зачем ты ударил меня? Тихо. Ай, что я так это деревне? такое? Боже а деревня... мой. Я не могу. У меня не хватает опыта, чтобы открыть эту магию. Палки, дура, и я пошел, Надо заменить а это. Надо для чера. Где я, потом? Зак... А, вот, а тебя нет меня, у меня нету твоей палки, дура. Сейчас свою бесполезную ману. Нет. А ты кто -то, кто -то да. меня